Десятый юбилейный фестиваль оперного искусства в Большом. Премьерные постановки, спектакли с участием оперных звезд и грандиозный гала-концерт. С 12 по 18 декабря Минский международный Рождественский оперный форум. Генеральный партнер проекта банк Белвеб.